Да, значит, мы прослушали бессмертное произведение Людвига Вана Бетховена. Все, наверное, умилились, настроились, вспомнили картинку знаменитого клипа на YouTube, где музыканты поодиночке из толпы выходят, начинают группироваться, и в итоге потом вся площадь в восторге подпивает, подтанцовывает. В общем, все очень красиво, э, умильно, э, все в едином порыве, э, ос, осененные общими ценностями, э, сопереживают вот этому гимну единой Европы. Э, и, конечно, когда э, это слушаешь э, ушами э, постсоветского человека, э, ну один из первых вопросов, который приходит на ум, почему у них так все славно и замечательно, и почему мы в таком, в таком месте. Да? Собственно, книжка, которую мы с Кахой и Дюдукидзе сделали, она отчасти отвечает на этот вопрос, почему мы находимся там, где мы находимся. И одновременно она, на мой взгляд, открывает окно в будущее, позволяет посмотреть, при каких условиях, ну, может быть, не мы, может быть, наши дети, самую частью нормального мира, забудут про все то, чем мучили наших дедушек, бабушек, пап, мам нас отчасти. Мне 44 года, я еще застал Советский Союз. Россияне сейчас переживают Советский Союз по второму кругу, а Украина переживает самый глубокий кризис за свою недолгую постсоветскую историю. И те уроки, которые Украина активные украинские граждане извлекут из предыстории этого кризиса, из самого этого кризиса, из э, поиска ответов на э, вопрос, как же нам выйти оттуда, где мы находимся. От этого, ну, разумеется, зависит очень много. Прежде всего зависит, э, застанет ли наше поколение, поколение наших детей, э, живущих сейчас в Украине, в России. Э, застанем ли мы э, то время, когда можно будет перестать думать о э, политике, о войне, можно будет заниматься творчеством, э, потому что э, ответы на какие-то те вопросы, да, экзистенциальные, которые стоят сейчас перед нами, будут давать те институты, которые мы построим, да, и достаточно будет э, э, института суда, института свободной прессы, института политической конкуренции, настоящей политической конкуренции, для того, чтобы поддерживать систему в порядке, поддерживать справедливые правила игры, поддерживать основы для быстрого догоняющего роста, потому что если Украина не, не начнет догонять Европу, начнет догонять соседей, шансов у нынешнего поколения 20-30-летних, наверное, не очень много. «Одак радости» Гиммельевого Евросоюза, неофициальный, это цитата. Да, это цитата из выступления Кахи Пентукидзе двухлетней давности, он, с которым он выступил на школе для молодых либералов из липритарианцев из стран, из постсоветских республик, и он построил свое выступление на контрасте. Да, благополучная Европа, да, все внушает уважение, зависть, но как Европа к этому пришла и, собственно, Основная мысль Кахи была в том, что нынешний правовой порядок, нынешний экономический порядок Европы это результат многих веков борьбы. Многих веков борьбы, когда католики резали гугенотов, кальвинисты жгли еретиков, крестьяне поднимали крестьянские войны в Германии нового времени. Французы совершали свою великую революцию. Иными словами, Европа пришла к этому через мучительные, кровавые иногда, иногда просто тяжелые процессы. И, наверное, если могут посмотреть на сегодняшний кризис как на продолжение вот этого общеевропейского процесса, движения к нормальности через борьбу. Нам, наверное, будет легче искать правильные, во-первых, вопросы, подбирать экономичные ситуации, и дальше уже искать правильные ответы. Все ли здесь присутствующих в общих чертах понимают, в чем основные жизненные достижения Кахимеднукидзе? Не все. Даже если и все, еще раз изложить, еще раз суммировать, это полезно, потому что, возможно, даст почву для полемики после того, как Шахерезада закончит дозволенные речи. Каха Бендукидзе – это один из самых выдающихся постсоветских реформаторов, можно даже сказать, постсоциалистических реформаторов. Это не побоюсь корявого слова, архитектор грузинских либеральных реформ. По некоторым экспертным оценкам эти грузинские либеральные реформы – это самое радикальное, что происходило с перестройкой экономической системы в любой из существующих стран мира за последние 50 лет. Это самая успешная история борьбы с коррупцией за последние как минимум два десятилетия. И, в общем, в этом смысле Каха Бетдукидзе стоит в одном ряду с такими выдающимися историческими реформаторами, как Лешик Бальцирович, Егор Гайдар. Если брать глобальную картину, то это Маргарет Тэтчер, это новозеландский реформатор Роджер Дуглас. На самом деле совсем не маленькое достижение для э, выхода из, э, скажем, прямо э, отсталой, э, перекошенной э, даже по меркам советской экономики э, республики. Э, как, э, как ему это удалось? На самом деле, конечно, э, говоря о том, что... Э, Грузия была отсталой во времена Советского Союза. Я сознательно застряю и, может быть, утрирую. Конечно, грузинская интеллигенция, грузинская культура – это не миф. Это действительно довольно интересный феномен, когда на периферии большой империи возникают какие-то свои серьезные скажем так, очаги культуры, сохранения культурного наследия, открытости к миру. Родители из что называется, из хорошего общества, оба ученые, папа, математик, мама, скорее гуманитарий, этнолог, антрополог. Каха в первую часть своей жизни делал карьеру ученого, Он Закончил, вернее, он закончил биологический факультет Белийского университета, потом учился в аспирантуре МГУ, потом работал в 80-е годы в научно-исследовательских институтах под Москвой, в Москве. Был настоящим ученым, зарегистрировал несколько патентов, сделал несколько публикаций в серьезных научных журналов, то есть по советским меркам это был очень успешный молодой ученый, который в конце 80-х, когда в Советском Союзе началась либерализация, начал решать конкретную производственную задачу — найти дополнительные источники финансирования, чтобы платить сотрудникам своей лаборатории, конкретно одной сотруднице на 10 рублей больше, чем был ее оклад. Так э, Каха потихоньку втянулся в бизнес э, с, присущим, с присущей ему системностью, э, в какой-то момент сосредоточился полностью на бизнесе и э, сыграл одну из э, таких ключевых ролей в э, трансформации э, советской тяжелой промышленности в 90-е годы. Он участвовал в приватизации, он э, построил серьезный э, холдинг. В сфере тяжелого машиностроения. Знаменитый Уралмаш вошел в его машиностроительную империю. Я познакомился с Кахой в 2004 году, когда работал заместителем главного редактора газеты «Ведомости». Каха стоял на пороге своей, наверное, самой славной страницы в своей биографии но об этом еще никто не знал. Он как раз готовился к тому, чтобы слить, провести слияние своего холдинга с другим крупным машиностроительным холдингом в России. И приехал к нам в редакцию. У нас была большая трехчасовая беседа. Собрались все редактора, собрались репортеры, которые интересовались теми темами, по которым могли получить ответы от Кахи Петутидзе, который к тому времени был уже достаточно известным не только бизнесменом, но и общественным деятелем. В частности, он был очень успешным главой бюджетного комитета Российского союза промышленников и предпринимателей. Он внес серьезный вклад в налоговую реформу, в реформу валютного регулирования, в либерализацию валютного регулирования. Прошлым летом, вспоминая вот эту борьбу за то, чтобы сделать рубль полностью конвертируемым, мы пришли к выводу, что в принципе тот закон, который пробил продавил Каха Бендугидзе в России, можно просто взять, перевести на украинский язык. и провести через раду и это будет хороший закон, который позволит Украине украинцам не чувствовать себя частью какого-то очень странного, зазеркального мира, где на любую операцию, почти любую операцию с иностранной валютой нужно разрешение, справки. То есть с точки зрения валютного законодательства, конечно, Украина очень сильно отстала от, и от нормальных стран, и от стран которые вместе с ней после распада Советского Союза только начали свой путь нормальности. И это перескакивая через грузинский этап реформ сразу, переходя к этапу вовлеченности Бендукидзе в украинские, пока еще не реформы, да, а подготовку реформы, да, подготовку общественного мнения к тем реформам, которые э, все равно придется провести. Э, даже даже э, если представить, что там, Владимир Владимирович Путин завоюет Украину, э, нефтяных денег в России нет, и Владимир Владимирович Путин проведет э, реформы, э, потому что иначе просто цифры не бьются. Но, конечно, дело чести украинцев самим провести эти реформы и самим пользоваться их плодами. Каха подключился к выработке нового прореформаторского консенсуса, до которого даже сейчас еще очень, очень далеко, консенсус в Украине. Практически сразу же, буквально через несколько недель после победы Майдана в начале марта приехал, прилетел в Киев, чтобы выступить на чрезвычайном экономическом саммите, на который собралось еще несколько выдающихся информаторов из Восточной Европы и даже Скандинавии. И, собственно, весь 2014 год Каха тратил очень много сил времени, нервов для того, чтобы, во-первых, Каха не стеснялся называть ее еще своими именами и, собственно, сейчас будет прямая цитата, чтобы объяснить украинцам, в какой они находятся жопе, как мы находимся жопе, с одной стороны, а с другой стороны, сформулировать те меры, которые позволят, наконец, перестать оттягивать неизбежное и начать жизнь, жизнь посредством, что является абсолютно необходимым, недостаточным, но абсолютно необходимым условием для того, чтобы закончить вот этот вот длинный путь экономического неуспеха, да, который собственно Украина переживает на протяжении уже третьего, считайте, десятилетия. В чем выражается этот неуспех? С одной, стороны, с одной стороны, я считаю, что статистика, которая говорит, что украинцы сейчас живут хуже, чем при Советском Союзе, это лукавая статистика, потому что тот головой внутренний продукт, который, сама концепция, она была не предусмотрена, не предназначена для оценки благосостояния в социалистической экономике, в командной экономике, в экономике, как, украинская, как экономика Украинской ССР. На 50 или на 40 по самым минимальным оценкам, заточенной на подготовку к войне. То есть промышленность, тяжелая украинская промышленность, она это, это, это, это была как минимум наполовину предаток военно-промышленного комплекса. Советского военно-промышленного комплекса, крайне расточительного в ресурсном плане не знавшего никаких ограничений, в отличие от э, так называемой легкой промышленности. И понятно, что после того, как э, концепция войны со всем миром э, приказала долго жить вместе с советской идеологической империей, э, все то, над чем работали как минимум два поколения э, э, украинских э, граждан Украинской Советской Социалистической Республики, ну, по сути превратилось в груду железа, которую еще, нужно, которую еще нужно придумать предназначение в новой мирной жизни. В жизни, в которой, собственно, целью государственной политики является обеспечение условий для максимального развития человеческого потенциала, человеческого капитала. Понятно, что с такой, перекошенной, с такой перекошенной структурой экономики выход не был легким. С одной стороны, с другой стороны, в отсутствие тех страшных, действительно чудовищных по мировым меркам оборонных расходов, даже уменьшившийся, как любят выражаться, экономисты пирог, он все равно с точки зрения благосостояния, все равно то, что достается каждому человеку или в среднем жителям Украины, все равно больше, чем в военизированной экономике. Но тем не менее, тем не менее, факт остается фактом, что Украина, в отличие от почти более чем трех десятков стран, которые в конце 80-х, начале 90-х годов решила переходить я даже не решила, начала переходить от социализма, от командной экономики рыночной. А, Украина ⁇ аутсайдер по темпам экономического роста. Да? То есть, по сути, что-то в эти два десятилетия ну, сдерживало развитие. А, диагноз Пендукидза был достаточно простой. А, Украина ⁇ одна из самых, если не самая, нереформированная страна из тех, что он видит. А видел он много и хорошо знал и проблематику восточноевропейских стран и, конечно же, России, и, конечно же, Грузии. После того, как он ушел с государственной службы в Грузии в 2009 году, помимо создания и работы в своих частных университетах, свободном и аграрном университете, он довольно много ездил по миру, консультировал в том числе э, африканские страны. И даже на фоне Руанды, все помним про 90-е годы, про геноцид э, Туси, э, даже на фоне Руанды Украина э, в 2014 году была гораздо менее реформированной страной. А что значит реформированная страна? Что значит реформа? Да? Слово реформы в значительной степени девальгировали, да? потому что реформами называют повышение пенсии, увеличение социальных пособий. Я предлагаю в нашем дальнейшем разговоре придерживаться такого очень простого, примитивного определения слова «реформа». «Реформа» — это все то, что освобождает творческий потенциал людей, компаний, предпринимателей и позволяет им без мелочной опеки, без опасений, опасений со стороны криминала, со стороны наезда со стороны государства, воров, бандитов, несправедливый конкуренции с использованием административного ресурса, позволяет брать на себя ответственность за свое будущее брать на себя ответственность за то, что те риски, которые я несу, несу я, и э, я не претендую на то, что прибыль достанется мне, а убытки будут, скажем так, национализированы, размазаны ровным слоем среди налогоплательщиков. Вот, вот это реформа. И в этом смысле, конечно, Украина э, страшно не свободная страна, она, к сожалению, остается такой до сих пор. И, собственно, наверное, главное, главное что сделал Кахо Бездукидзе в 2014 году за 10 своих приездов с марта по октябрь, по началу ноября 2014 года, это оперирование к обществу, оперирование к группам интересов к ассоциациям, к активистам, к студентам, предпринимателям для объяснения того, где и насколько глубоко мы находимся, насколько глубоко мы погрязны в нашей уникальной ситуации и что с этим нужно делать. На самом деле, я рад, что книжка, которую мы делали с Кахой, вышла сначала в Украине и только, может быть, через месяц она выйдет в России. потому что в этом есть некий символизм. Потому что, как мне кажется, как я убежден, Украина – это та страна, которая может в наибольшей степени сейчас использовать тот опыт, тот те выстраданные и хорошо продуманные проработанные, проверенные, потестированные на практике знания, которые принес за сюда. Собственно, я позволил себе суммировать тезис на основные мысли, да, которые в этой 500 страничной книге в том или ином виде содержатся. Прежде всего, нужно понимать, что э, Украина в своем нынешнем состоянии, это страна банкрот, страна, которая, это э, страна государства, в которой не способна выполнять самые базовые функции, которые вообще есть у государства. Какие базовые функции государства? Меня назовет кто нибудь Защита Что? Защита жизни. Безопасность людей. Да, ну это ваше извращенное либертарианское. А вот по-простому, кто мне скажет? Вот, Базовая функция государства, это что? Давайте просто... Ну это важно, да? Чего мы хотим от, от нашего государства? Чего мы от него ждем? Чтобы не мешало. не мешало. Чтобы не мешало. Чтобы не по поводу. Нет, ну чтобы не есть. мешало. Это не функция, Чего еще? Нет, это отличный ответ. А есть другие ответы? на пенсию побольше. вот да ну в общем да либертарианец надел на себя личину не либертарианца да на самом деле я рад что есть понимание что базовая функция государства это защита жизни и собственности да не там всех да и вся а просто обеспечение какого-то базового уровня консенсуса в обществе да ты должен знать, что тебя не убьют ни свои бандиты, ни внешний агрессор, да, поэтому тебе нужна сильная армия, либо правильная конфигурация оборонных внешнеполитических альянсов, либо и то, и другое. Тебе нужна коррумпированная полиция, тебе нужны судьбы. Да, вот, вот три базовые функции. А, ну, в общем, как Украина справляется с этими функциями, все, все прекрасно понимают. Да, базовые функции да, фактически э, исполнялись да, э, до э, 2014 года по остаточному принципу. А что про те функции, которые вроде бы, там, ну, наверное, не, не, не так уж и обязательно государство выполняет, да, то есть э, социальная Социальная помощь, перераспределение через бюджет валового э, э, внутреннего продукта. В этом смысле, казалось бы, Украина очень большое, очень серьезное. Государство в прошлом году 53% было перераспределено через бюджет. Э, вот, э, это уровень э, ну, до Финляндии не дотягивает, э, то есть до каких-то таких вот исключительных э, примеров. Э, такого скандинавского капитализма, скандинавской модели капитализма, но это существенно там, на 10 с лишним процентов, процентных пунктов больше, чем Польше, где, как мы понимаем, государство гораздо эффективнее выполняет свои функции, чем в Балтийских странах, там еще ниже уровень перераспределения через бюджет. То есть получается такой страшный расточительный банкрот, который не может там собраться в пучку, даже для того, чтобы выполнять базовые вещи. а, значит, а может быть все-таки есть какой-то третий путь? Может быть не нужно а, в Украине, которая в каком-в а, каком-то смысле более или менее, да, может быть экономически не очень успешна, но там, с точки зрения а, там, политического плюрализма, с точки зрения Гражданского мира все-таки проживает 23-летие да, после распада Советского Союза, но ну, как минимум успешный чем Россия. Да? То с точки зрения э, демократических институтов, с точки зрения э, внутригражданских конфликтов, Украина до 2014 года была, конечно, гораздо более успешной страной, чем Россия, да? потому что в России были чеченские войны, э, в России э, как мы понимаем, нет абсолютно э, никакой политической конкуренции в последние там, 15, 18, 13 лет. Возьмите там можно взять 96 год за точку отчета, можно взять 2000, можно взять 2003. А, то есть, в принципе, я думаю, любой современный человек понимает, что без подотчетности власти э, там, наивно рассчитывать на то, что власть действительно будет эффективным, То есть можно ли как-то чуть-чуть вот, вот эту вот украинскую модель подправить, выкинули самых одиозных воров, выкинули Янукович, выкинули там, братьев там, почистили немножко региональную элиту, стали красть там, не, с откатами не там, 50%, а 30%. Ну, Опыт 2014 года показывает, что попытка сохранить эту систему, попытка эту, отстоять эту удобную для чиновников и для эффективной политической элиты модель, когда за счет большого перераспределения можно, даже не имея нефти, очень хорошо жить, очень хорошо воровать не людям, не гражданам, да, а политикам и руководителям страны. Ну, в общем, мы видим, что это не работает. Да? Мы видим, что попытка усидеть сразу на нескольких стульях ведет к плохим результатам в плане денежной политики. Да? Спасибо МВФ в очередной раз подставил плечо в девятый уже раз. Украина, кстати говоря, рекордсмен не знаю мира ли, но Европы точно по количеству программ, которые заключаются заключались с МБФ, сейчас уже в ходу девятая программа, а каждая программа это, по сути, свидетельство кризиса о да, переживателях страны. Хорошо, значит, сохранить это не получится, эту систему не получится. Вполне вероятно, что этот процесс осознания, понимания путем потерь еще не завершен, вполне возможно, и я считаю, что более чем вероятно, что очередной спасительный круг, который нам прошен был МВФ в феврале этого года, это просто для украинского политического класса, для украинского правительства очередной предлог отсрочить проведение реформ, которые все равно придется проводить, но уже на более низком витке экономического развития. Но, тем не менее, да, надо понимать, что нас, нас ждет, допустим, в 2015 году, в который страна войдет уже как беднейшая страна Европы, беднейшая, беднее, чем Молдова, может быть, не беднее, чем Косово, но Косово, как мы понимаем, по Косово есть вопросы. Собственно, на самом деле никакой велосипеда изобретать не нужно, нужно сделать то же самое, что сделал Балцирович в Польшу, что сделал что сделал, кстати говоря, кабинет правительства Кучма, да, не будем вдаваться в персоналии, в конце 90-х, нужно провести макрофинансовую стабилизацию. Да, то есть просто научиться жить по средствам, да, тратить, столько, сколько, тратить через бюджет столько денег, сколько можно, не подрывая основы для экономического роста, собрать с экономики. При этом просто жить по средствам это хорошее, необходимое, но недостаточное условие. 2014 год показал, что очень плохо быть отстающей страной. Если ты отстающая страна, то, как сказал руководитель соседнего государства, процитировав Сталина, слабых бьют. А вот, собственно, в 2014 году. Этот товарищ Путин, собственно, и показал, да, что, что бывает со страной, которая экономически слаба, у которой слабы или отсутствуют базовые государственные институты. Как, как страна может от этой слабости избавиться? Нет вообще никакого другого способа, кроме как быстрый и устойчивый экономический рост да, для того чтобы украине перестать э, быть уязвимой э, даже в плане э, и в плане внутреннего мира и в плане э, внешней безопасности э, в стране должны быть созданы условия для, э, того, чтобы для роста на 810 процентов экономики на 8 10 в год в течение 10-15 лет да, это вот при условии что украина выйдет на эту Траекторию. К концу десятилетия э, граждане Украины э, начнут э, уже вкушать плоды реформ, перестанут чувствовать себя э, э, людьми второго сорта по сравнению с э, соседями, да, которые там, на текущий момент в 2-3, в 4-5 раз э, по качеству, с точки зрения э, БВП на душу населения. 15 минут Сколько? 15. Вот, значит, последний момент. Вы такая благодарная аудитория, что я просто готов говорить еще, наверное, часа полтора. Вот. Значит, как этого добиться? Да? Здрасте. Значит, человечество ничего не придумало лучшего, чем низкие налоги и, собственно, борьба за налоговую реформу – это, собственно, ключевая, ключевой индикатор того, двинется ли Украина в этом году в правильном направлении или вот этот вот необходимый момент серьезных да, действительно сущностных реформ будет перенесен на более отдаленное будущее, когда просто уже на гораздо более, в гораздо более трудной ситуации уже просто невозможно будет поступать никак иначе. Насколько реалистичны эти ожидания? Наверное, это зависит от, в том числе от вас, от людей, которые ходят по улицам, от бизнеса мы видим, что смена элиты в Украине не закончена. В моем понимании, те, кто правит Украиной сейчас, это часть той до-майданной элиты, самая одиозная часть разъехалась, разбежалась, сейчас власти пришли лучшие из худших. Может ли вот эта как бы, лучшая часть очень плохой, очень некачественной элиты заложить эти основы экономического роста, или это будет уже происходить при более радикальной смене элиты. Мы с вами увидим. Единственное, что вселяет в меня надежду, это то, что все-таки нынешний политический класс более или менее, не полностью, конечно, но какая-то часть его хорошо понимает, что без результатов украинский народ не будет долго терпеть эти лица во власти. И, соответственно, здесь возможен такой вот позитивный, позитивный контур взаимодействия да, когда в политике. Не, не потому, что они ангелы, а просто потому, что они чувствуют ясно, внятно сформулированный запрос общества, они начинают реагировать правильно да, и начинают откликаться на запросы, которые есть на политическом рынке. Вот. И, собственно, вот наши «Стах книжки», как мне кажется, да, это попытка внести вот вклад в формирование такого правильного спроса, в спроса на э, самостоятельность, на то, чтобы государство сосредоточилось на том, что оно и так плоховато делает, да, но без чего э, бессмысленные и серьезные инвестиционные планы, и любые личные карьерные планы. А вот поэтому, мне кажется, что эту книжку стоит читать, и я готов отвечать на Ваши вопросы. Ну, ты читаешь, что кулаки пришли в и из да? Вы считаете, возможно повторение 2005 ну, Или 2014 -го? Ну, Смотрите, мы уже значит, 2005 это... То есть, на самом деле 2005 это 2014, да, если сравним. Да? То есть, в принципе, конечно, 2014 год был для реформ потери. Да? И, то есть, мы повторим 2005 уже пережили, да, вопрос, я имею что будет дальше? Оттого, что в четвертом году ушли. А будет ли реванш в этом Ну. Вроде попытались, идти в четвертом, вернулись. Мне кажется, просто, что сейчас общество гораздо более активно, чем, чем вот после, первого, после первого Майдана. Просто потому, что уровень доверия к выбранным лицам, во-первых, ниже, да, чем к спасителю Ющенко. Да? То есть уже никто не видит ни в президенте, ни в премьере спасителя. У них видит людей, которых нужно, как говорится, пасти, да, контролировать, да, не давать им сваливаться. Вот Старые грехи. Вот. В этом смысле, конечно, ситуация отличается в лучшую сторону. Вот. Э -э -да. Удастся ли быстро их вразумить, ну вот будут местные выборы. Да. Местные выборы покажут, что там, скажем, часть правительственной коалиции уже полностью потеряла то доверие, которое было получило год назад. Кто-то получит прибавку, да, соответственно. Ну, будет политический процесс, более живой и, на мой взгляд, ну, я надеюсь, да, более конструктивный, чем вот это э, перетягивание канаты между оранжевыми и бело-голубыми в страшно коррумпированной стране в политическом цикле 2004-2008 -го годов. К сожалению, такие организации, как Международный валютный фонд и достаточно слабая их местная команда не способствуют тому, чтобы правительство осознавало свою ответственность за судьбу страны, поэтому если там не вдаваться в какие-то частности, Ой, провели конкурс на 3G, Ой, там убрали 10 лицензий. Ой, там еще что-то сделали. То можно сказать, что по большому счету ничего серьезного в плане реформирования страны за после Майданной, сколько уже, 14-15 месяцев, да, мы не увидели. Нету их реформ. Вот. В этом году, повторюсь, да, необходимо навязать правительству серьезную дискуссию вокруг налоговой реформы, да, потому что пока, как мы видим, никаких э, попыток тому, чтобы что-то серьезно поменять э, не происходит, по последним назначениям мы видим, что издевательство над э, людьми и здравом смыслом продолжается, э, поэтому, в общем, мне кажется, что, ну, не, я не буду называть это налоговым Майданом, да, но вот, э, серьезная гражданская компания, серьезная компания со стороны бизнеса. Ну, слушайте, никто в этой стране не платит налогов, да? никто не платит налогов, начиная там с э, извините президента до там, последнего получателя зарплаты в конверте. Ж, страна так не может существовать, да? когда по сути все, все должны сидеть в тюрьме, да? Поэтому декриминализация э, Украины, да, декриминализация граждан Украины да, за счет снижения серьезного снижения налоговых ставок и одновременного сокращения, конечно, расходов. А, ну, просто другой альтернативы для того, чтобы почувствовать себя нормальными людьми в нормальной стране, я, я не вижу. Вы обещали налоговый кодекс только а, не ну, Если вы обратили внимание, налоговая реформа уже проводилась трижды под руководством премьер-министра Яцумика. Всякий раз это было по сути увеличение налогового времени, всякий раз это называлось налоговой реформой. Ну, в общем, это, это обман, это обман совершенно бесперспективная политика. Да? Будем сказать, пожалуйста, а вы говорили с о том, какую поправку, скажем так, вносит военная ситуация в стране? Ну, конечно, как э, не а какой-то там академический профессор, да. он, э, не, он абсолютно приземленный человек, да? да нет, он, один, он, один, нет, один, и, один, и один. разумеется, разумеется, там, э, там, знаете, как в анекдоте про Саву, э, что я стратег, а как вы можете там будете учиться летать, это там ваша мелкая конкретика. А, нет, э, на самом деле, тут… Э, Абсолютно не нужно себя обманывать, и как об этом говорил, что да, с одной стороны, проводить реформы, которые там, затрагивают какие-то группы населения во время войны, это нелегко, не просто, тяжело, но если этого не проводить, то просто война будет проиграна. Я попробую переформулировать вопрос. То есть это, это вносит какие-то коррективы, это меняет порядок. В нужно проводить это, значит, означает, значит, последовательность... реформы, это означает, что должны проводиться в более сроки. Последовательность так... реформ, это, как я просто почти цитирую дословно Каху, последовательность реформ или приоритизации реформ, это глубоко ошибочная концепция. Каха был убежден, что реформу нужно стараться делать сразу все, да, вот какие до которых доходят руки. При этом война, она. Скорее даже добавляет аргументов реформатора, да, если это реформатор. То есть, на самом деле, конечно, как можно было упустить шанс после победы Майдана э, на то, чтобы сказать, ребята, злочинная влада нам оставила, просто разворовала всю страну. Да, нам сейчас всем придется там, много и мучительно исправлять собственную ошибку, да, потому что это народ Украины избрал эту злочинную владу и терпел. И это отличный повод и, и, и, и, и правильный, как бы, как бы правильная опёртка да, для того, чтобы делать реформы. Страна в опасности, страна на, на грани. Война то же самое, да? ведь если экономика будет продолжать падать, там, в этом году она по оптимистическим прогнозам упадет на 7%, а как финансировать оборонные усилия? Да? Как? Да? Ну, то есть все для фронта, все для победы. И, соответственно, реформы, да, которые прочищают, убирают эти тромбы, убирают финансирование каких-то расходов, которые, там, ну, условно говоря, там есть в Украине есть достаточно серьезное финансирование высшего образования. А сколько в Украине действительно серьезных вузов, да, И которые дают полезного действия стремится к нулю. Вот, Без вот, вот. Ну, то есть, то есть государство с высшим образованием уже сделало все, что могло, да, оно просто запустило это до такой степени, что теперь это можно только отпустить на какие-то рыночные основания, и рынок пускай же сам разбирается. Да? То есть вот какого-то мягкого способа здесь, здесь не будет. Да? Это мы все должны понимать. И да, то, что подается в образованию, это попытка, там, немножко затянув пояса, да, продлить жизнь той же самой жизнеспособной системе. Это не неправильный опыт. Скажите, что Каха считал главной ошибкой грузинской команды. Почему не а, Ну, Кахи был достаточно философский взгляд на, на эти вещи. Во-первых, он с 2009 года не был э, частью кабинета, да, при том, что там, правительство с ним активно советовалось, но чем дальше, тем серьезнее расходились как бы, курсы. Да, в 2012 году, например, да, за полгода до выборов, премьер-министром в Грузии стал номера Бишвили, автор знаменитой реформы полиции и милиции, совершенно выдающейся реформы, конечно. И что, что стал делать Он, по сути, выдвинул большую, выкатил да, огромную расходную программу, да, то есть, по сути, отойдя серьезно от, от того либерального, либерального курса. Вот, и это не помогло. Да, вот, то есть на самом деле вот такой вот золотой век грузинских реформ когда действительно сделано было очень много, более или менее в 2010-2011 годах завершился. Дальше уже как бы, пошла попытка просто закрепиться во власти, в том числе вот с, с помощью, ну, прямо скажем, популистских программ. Это не помогло, это не помогло и как бы, в Рабишвили сейчас сидит в тюрьме по надуманным обвинениям, но тем не менее. Объяснения в Кайхе, какие-то частные ошибки, там. я бы даже на них не, не стал останавливаться, да, потому что, ну, когда ты что-то делаешь, причем делаешь активно, в больших масштабах, ты будешь ошибаться много, да? ты можешь ничего не делать, тогда у тебя не будет ошибок, хотя вот, нынешнее правительство Грузии особо ничего не делая, уже там, завело страну в достаточно плохую ситуацию. А у Кайхи был достаточно оптимистический э, как бы, с точки зрения такой исторической перспективы оценка смены власти. Да? Ну, Во-первых, говорил ну, никто не приходит к власти навечно, да, даже диктатор. Во-вторых, для Грузии это была первая вообще мирная передача власти. Да? То есть, собственно, Самый большой успех команды Саакашвили, которая пришла к власти с помощью революции, да, было то, что они, она фактически возглавляла да, и успешно возглавила вот этот вот так называемый демократический переход, транзиш да, переход к модели, когда власть меняется с помощью выборов. Вот это большое достижение. И в-третьих, если мы посмотрим на восточноевропейский опыт, мы видим, что Градус политической борьбы в Польше, в Словакии, в Чехии, несмотря на то, что это все очень успешные страны, там градус очень высок. И смена власти там тоже происходит, несмотря на то, что Зюринда и Иван Миклаш провели просто суперуспешные реформы в 197 2000 х годах после тех же самых двух сроков, тех же двух каденций, они потеряли власть, сейчас находятся в оппозиции. Да? То есть, как, э, приход идиотов э, к власти после реформаторов – это просто такая универсальная вещь, она, она происходит везде. Ну и, и в Украине произойдет, просто в Украине, э, к сожалению, сейчас… Э, э... Да, да, сначала, давайте, давайте, давайте сначала добьемся… Да, сначала бы реформаторов. А дальше мы ну, с идиотами как-то уже справимся, если действительно будет другие реформы. Потому что грузины, вот, вот грузинская нынешняя власть, они там потихоньку портят, гадят, но по большому счету реформы оказались настолько успешными, настолько глубокими, что каркас остается. В Словакии то же самое, да, там понемножку портят, гадят, но каркас остается. И вот, вот это вот как бы. С Кахой у нас там есть разговор, по-моему, 2012 -го года про необратимость реформ. Да? И мысли Кахи, что нужно, чтобы на стороне необратимости была не какая-то безличная сила, а был народ, да? который не хочет, чтобы там, при новой власти опять повысили налоги, опять стали брать взятки. Да? То есть надо, чтобы народ почувствовал эти плоды реформ и был готов за них сражаться. Спасибо. Спасибо.